Ну что, едем дальше, едем дальше. Кому интересно, чтобы рассказал про вот этот велосипед, поподробнее могу сделать видео, ну и хотелось бы конечно, но если еще, не знаю в комментариях кто-то поставит, то что ну почему бы и нет там или смотрели были еще что-нибудь ну то есть очень очень очень будет мне интересно сделать потому что информацию более-менее изучал и еще если подробнее быть это 7000 600 уже в данный момент как 7600 километров у меня изучение идет этого байка ну то есть это не э, так что что я проехал там 20 километров и вам говорю ну подвеска подвеска нехорошая мягенько он плывет или еще что-то подвеска здесь настраивается ну ладно я не буду сейчас все раскрывать фикусы потом дальше ближе то есть кому интересно расскажем да тучки есть вот кстати наши 24 градуса 20 да сейчас 24 тучками все затянуло но э, как бы влажность воздуха в германии до того офигенная то что при 24 25 у меня уже все потеет вот это... первое мое по идее которое я хотел делать в видео оно у меня не получилось то есть у -у -у, тогда вообще класс P70 оно не получилось по одной простой причине то что драйвер взял и по консультации нескольких влогеров пустил звук от гарнитурки и гарнитурка к моему большому сожалению когда-то была сделана в принципе для того чтобы разговаривать по телефону когда ты разговариваешь по телефону гарнитурка давит шум и прям хорошо давит у нее усилитель все дела я был поражен меня не слышали шумов мотоцикла но я думаю почему бы и нет и получается все это дело включаем bluetooth включаем гарнитурочку включаем видео э, ня -ня -ня звукозапись, Ой, это немецкий флэнг попер. Звукозапись включаем. То есть включил звук, думаю, ну все, что, что мне тут? Нормально все же будет, да? Записывает же. Да и не проверил же, нет бы проверить, как вообще он пишет, что он там пишет. Ну, что-то лоханулся, по-русски говоря. И получается, что. Вот попробуем, прям наклоняем у меня место, но ну, резина не стерлась нифига, уже посередине резина лысая а сбоку нет и прям вообще ну никак у -у -у -у -у -у -у. ну и получается я съездил в Бремен с кинтом в результате включаем звук дома я был злой, как не знаю кто только я стоял в стафоре, было еще три... Такой ветер пошел, такой шум от шлема, это было просто что-то с чем-то. Ну, то есть, это вообще нельзя было никак воспринять. Это единственное, что я сейчас могу, иногда эти кадры вставлять и прям, я не знаю, ну, то есть, нормально, вы там ничего не услышите. Ну, это полная хрень, да? Э -э да, как-то так, вот. Вот так. Вот здесь дорабатывают, ну, вырабатывают электричество. Видно, нет? Надеюсь видно. Камера сбоку, я ничего не вижу. Там вот где-то там еще. Он там. Вентилятор, вот он крутится. И когда он крутится, соответственно, электричество получается. Ну что, поедем дальше. Слышно. Да, работает. Звук есть. Так, ну что, едем. А -а -а, по кустам. Поехали Так, ладно Это электричество Вот там вся наша красота, поля Трактористов сегодня не видно На улице суббота Солнышко светит, прям чумовое Местами, кстати Местами светит, местами нет Обещали под вечер дождь Так что посмотрим Почему в этом мопеде нет бензина Потому что забыл кто-то Заехать на заправку ну ладно значит надо будет вечерком залить литров так 17 16 прекрасной жидкости чтобы все четыре цилиндра питались тем чем надо ну то есть инжекторы вся система что не должно простаивать понапрасну такие вот дела ну, вот такие вот. Хотел бы чуть-чуть вот покататься по местностям, по окрестностям. Вот так вот показать, что, что вот здесь вот прям есть такие красивые места. Есть прям вообще шикарный, дорога, прям ни одной ямочки нету. Помнится, мне был в России, так там прям, ух, так подбрасывало, прям аж... Там нельзя расслабляться, прям должен быть сконцентрирован, потому что может быть через несколько, несколько сотен метров просто яма посреди дороги. Настораживает. Здесь такого, в принципе, встретить очень, очень, очень, очень невозможно или редко или вообще. Ну, то есть в основном вот такое вот дорожное полотно накатанное, оно прям гладенькое, не как у блина дырочки такие, когда блин жаришь, а вот именно прям накатано так обалденно. Я кто-то. Ой, мустанчик, мустанг. Чисто суммарно взять. Я за последний год больше видел мустангов в Германии, чем лимузин от Volkswagen Faithon. То есть это реально очень такая машинка, которая прям любит. байкера байкеры. С Голландии. Остановились на перекус все равно большинство едут в сторону моря потому что ну, ну, здесь теплее как бы да конечно может не так чисто но тепло самое главное так как то так, так ну что такие наши покатушечки сегодня так чисто вот для пробежки выехали Так что смотрите, оценивайте, делитесь своим мнением, комментируйте, будет интересно.